Ну что, ребят, я считаю, что одного штрафа за день мало, поэтому я встал опять. Но, в принципе, место спереди есть. Знаете, что самое интересное, что мне сейчас придется? Отдавать БМВ вон ту, которая впереди. А для этого надо вот эту развалюху, не двигающуюся, руками выталкивать сюда. И только потом БМВ могу забрать. Блин, клиенты звонят, пишут. Когда будешь, когда будешь. Что, так давно получается, да? Погнали, пробуй. Сейчас прям под наклоном хорошим стоит. Оп, оп, оп. Главное не промахнуться и дальше не проехать. Давай-давай-давай! Отлично! Поехали вниз. Короче, ребятки, блин, я что-то сомневаюсь, что она мне поместится. Посмотрите, какая она длинная, просто лимузин. Пойду-ка я, наверное, вначале схожу за рулеткой. Отлично вмещается. Зря я переживал. Просто смотрите, ребят. С ней какие-то еще пульты идут. Здесь, пожалуйста. Она идет, просто плывет, ребят, как корабль. Ничего так, да, ребят, тачка, по-моему? Не знаю, ребят, насколько она тяжелая, тяжелее обычной машины, но вроде бы гидравлика особо не замечает. Может быть, вы мне как раз и подскажете. Вот внутри стоят, ребята, гидравлические цилиндры, такие огромные, большие, насколько они сильно замечают вот эту нагрузку. Но, в принципе, когда машина совсем легкая, она, конечно, пободрее идет, надо сказать. Сейчас идет так себе. Ребята, сейчас в городе Орландо. Приехал забирать машину. Шевроле Корвет 2021 года. И, знаете, какие-то ул улочки узкие. Я решил машину поставить свой трак на центральной улице. Смотрите, какая у них тут речка. Красота! Привет! Да! Как дела? Хорошо, как дела? Я Я на потому что Если я могу просто машину и туда. Нет, я могу. раз. <laughs> you have a better car. Huh? It's better It's car. It's a good right? truck. <laughs> yeah. yeah. Thank you. Yeah. I make a picture. Well, should be spotless. No dents, no scratch, no mm -hmm. nothing. Вот, ребята, за что он мне чаевые 100 долларов дал. Я когда въезжал вот здесь, с меня взяли 5 долларов за проезд. И они своим по карточкам пропускают, а не местных по 5 долларов запускают. Вот он мне стольник и дал. На, чувак, за то, что я платил процент, набежал. Ребятки, ну что, я довольно быстро, знаете, вчера немного проехал после того, как загрузился. Сегодня весь день прям под поднапрягся. Проехал 400 миль прям за полдня. Это очень много, 600 километров где-то. И приехал в город Бентон. ребят сейчас вам расскажу прикол а вон он какой я понял он просто он просто загорел немножечко вот в чем проблема you see your house on the google yes yeah, Be because I'm unloading you your car. You I'm working with your car. I can call you when I working. No, you're very unprofessional. I'll make sure I report No problem. You can call to the Bentley dealer. I called him. I own the phone with the billings. Yeah, I, I, now, I can okay? show you. I can show I you like that. your house on the Google. You see? Yes, but but still, you have to use your brain. You see, it's, it's, You, you no короче, ребят <laughs> Вы слышали? Сейчас я протру вас Короче, короче это ее сынок ты девушке вышел И мне нужно поменять машину То есть я им одну gold отдаю, а red забираю и она вот эта женщина с мной переписывалась я говорю, я приехал к вашему дому, Он говорит, да, да, у нас новый дом и потом вдруг начала на меня гнать я вам сейчас переписку, ну, меня это нисколько ну, не смущает, они не дадут машину блин, я 40 штук запасных найду вариантов, моей вины-то здесь нету, поэтому что она делается но так или иначе, ребят, поскольку конфликт произошел, я должен вместе с вами сейчас эту машину осмотреть по кругу потому что потом она может сказать, что есть повреждение, вы слышали, как она кричала? Она просто ненормальная. Она просто кричит. Говорит, ты почему мне не позвонил? Ты почему не позвонил? Я говорю, потому что я работал. Почему это не произошло? Я сейчас буду звонить Бентли. Вот, ребята, к вопросу о том, понимаете, что бабки делают с людьми. Не, yeah, I will take a pictures. Will... How many miles you on it? Yeah, the same. Hmm? The same. New car. How many, on it? How many? Uh, Around 100. 100. Yeah, the same. 100 thousand? On that? No, no, no. 100. Just 100. Just 100? Yeah. Oh, <laughs> <laughs> <laughs> Yeah. Я ехал, трафик плох, и мне нужно, чтобы позвонить, мне, вот и все. я могу сказать тебе, объяснить тебе, что это новое здесь, понимаешь? Да, потому что на Google, видишь, это другой адрес, другой дом. Мама, я сказал тебе. Я припарковался здесь. Да, это 748. Да. Хорошо, можешь показать Да. Для проверки, Карл. Да. по дороге, Тасман. Go come on Jay, there. come on Jay, come on Jay, go this way, come on Jay, with mama. In the front of it. Okay. I need your full name, sign. Good car, in good condition. Oh yeah. <laughs> I wish it, my, I wish thi it. This one is better. <laughs> I know. It's new. Yeah. You like it, Pam? <laughs> okay. Yeah. She loves it. Okay. Your keys. And get yeah. his key. These two uh -huh. keys. Your keys. Put, I, I, put, it, okay. you put it up I will here? make inspection. I need uh your sign also. Okay. Yeah. Спасибо. Okay, you Видите, ребят, как сразу договорили? Когда лицом к лицу, тогда уже сразу и вопросов ребят не возникает. Понимаете, в чем дело? <звы> Да. Right. Yeah. Oh, I miss her so Да. yeah, да, в Forget, yeah. Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. is Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. А как встретились, сразу видите, такая милашка, ой, да, классные, классные тачки, да, классные тачки. Ну ладно, но я, тем не менее, инспекцию очень тщательно, ребят, сделал, потому что, сами понимаете, да, потом могут возникнуть вопросы, а что, типа, она там помятая где-то, а где... -то. Поэтому я ей сейчас сказал, когда тул, она осматривала, игру. говорю... Проверь вокруг, а теперь подпиши. После того, как ты вокруг посмотришь. Она сходила, сама на видео снимала. И мне на самом деле это даже больше, ребят, нравится, когда ты на видео снимаешь. Потому что что такое съемка на видео? Это гарантии того, что все будет беспри беспристрастно. Понимаете, это как э -э, с понятыми в России, помните? Идти понятым, вот как у нас в Юшой, например, в деревне, считалось, типа, зашкварно. А ты идешь понятым. Дебилы, дебилы, безмозглые. Понятой это человек, который беспристрастно, независимо... Ну, часто это бывает не так, но вообще-то, да, это должно быть именно так. Оценит ситуацию, расскажет, потом подаст показания в суде. Вот кто такой понятой. Поэтому и понятые, и видеосъемка, видеозапись, все это дело гарантирует вам какую-то малейшую, конечно, в условиях российского беззакония, какую-то малейшую безопасность. Так, ну что же, ребятки. Чтобы мне достать семнадцатого года корвет, это 21, мне пришлось выгрузить три машины. Это было, ребят, самокат взять, смотрите, далековато, пешком минут 15 идти. Ну, в принципе, ничего, пройтись тоже надо, правильно? Я надеюсь, в моей тачке никто не украдет там. Сзади какой-то джип жмется, наверное, клиент уже подъехал. Hello. Uh, need a full name sign. Mm -hmm. Самая моя любимая стадия в моей работе. Mm -hmm. Поют красота Это я ставил автомобили собственно и получаю деньги. Денежки Ребят на каждую тачку получаю Красота Кто-то без малом отправляет Кто-то чек дает Кто-то наличку Офигеть насколько весит Прям гидравлика еле справляется Короче, каким способом я хочу, ребят, улучшить свою гидравлическую систему? Может быть, вы мне что-то еще подскажете. У меня здесь нет фильтра. Фильтр не стоит для очистки гидравлического масла. Я хочу его туда врезать. Я уже заказал себе такой специальный, э, ну, соответственно, разъем, в который вкручивается фильтр. Фильтр тоже заказал. Я его буду в систему врезать. Я не знаю, насколько он хорош для моей системы. Черт его знает, но какой-то я фильтр нашел. Может быть, чуть-чуть я систему таким образом улучшу, масло будет ну, чище, это понятно, оно будет чистое. Короче, жду ваших советов в комментах, а я полез наверх загонять тачку. Сделаю фонари, вы мне про фары уже писали, раз 500, наверное, комментариев я уже увидел в общей сложности. Да, вот это не очень хорошее, как мы поняли, но буду ставить какие-то прожекторы, либо многие из вас советуют такие вот полосы пустить, диодные какие-то ленты, может быть, ленту пущу. Посмотрим. Что-нибудь я обязательно сделаю, ребят. этот вопрос решится. Просто вы видите, каждый день работы вообще некогда. Ты okay, так, ребятки, корвет доставил, новый. Закрываемся и едем доставлять майбах. Смотрите, ребят, чувак, как улетел. Трейлер такой же, как у меня практически. Ну давай, ехать. Встал, блин. Что ты хочешь теперь сделать с ним? Но, в принципе, не так критично. Не настолько все плохо. Главное, не перевернулся, уже хорошо. Я приехал на адрес, где я сейчас должен забирать три машины. Вот этот, Land Rover, Range Lover, Land Rover. Потом вот такой же Bentley Continental GT и еще Porsche Cayenne. Я посмотрел по гуглу, Каен немножко ниже, чем вот этот автомобиль, вроде как, хотя странно, да? Ну да ладно, поэтому я сейчас забираю, у него только две машины, он еще клиент не знает, потому что третью я просто не вмещу, видите, мне некуда, мне некуда его просто впихнуть, так что, наверное, так. Uh -huh. Но а сейчас я закреплю вот этот Bentley, потому что я его выгружал, мне нужно было достать Porsche И поеду куда-то на стоянку Будет у меня выходной, сегодня суббота, завтра воскресенье выходной А в понедельник продолжим работу Короче, нормальное такое местечко нашел, ребята, на Волмарте Волмарт большой магазин продуктовый, И не только продуктовый Надеюсь, что отсюда меня не прогонит никто Хотя охрана катается, не знаю, может быть, после закрытия они скажут, что ты подозрительный чувак здесь стоишь, потому что траков других нет просто здесь. Никаких вон там треллера только, четыре штучки, траков нет. Надеюсь, ничего не скажут. А я, знаете, прям удачное место в самом центре Хьюстона, ребят. Завтра будем здесь с вами гулять, на самокатике кататься. Завтра... Сейчас я иду в кафе, здесь открыто покушаю, посижу. Здесь же банк, есть банк, забегу. Короче, нормальное место, Он охрана опять идет. Едет так, надо, главное, мимо пройти потихонечку. Если что, скажу, что иду в магазин. Ничего не сказал, я искал хай, мне тоже помахал. Надеюсь, что... В принципе, здесь рядом есть, на самом деле, стоянка, просто мне туда неудобно ехать, потому что она 4 мили. 4 мили – это 6 километров, немного, но оттуда уже придется вызывать такси до вот этого хорошего ресторанчика. Мне не хочется вызывать такси. Ладно, пусть думает, что я иду в магазин. Пока точно пару часов ничего не сделать, Магазин закрывается в 11, а я в банк.